Приехали в салон Альтера, приобрели автомобиль Volkswagen Polo. Обслуживал у нас Максим все очень понравилось, оформили быстро, предложили очень много разных услуг. В принципе, всем довольны. Спасибо большое.